Друзья, цена у нас уже долгое время стоит на уровне 35 тысяч давайте с вами разбираться, что же у нас здесь будет Пробой уровня 35 тысяч и колоссальное движение вверх до уровня 41 тысяча Или же отскок от уровня 35 тысяч и движение вниз трендовой линии поддержки Давайте с вами в этом видео, в этом разберемся И перед этим, друзья, я хочу э, порекомендовать свой обучающий канал по трейдингу, по обучению трейдингу Здесь будет все, что нужно для начинающего трейдера Просто переходите, подписывайтесь и обучайтесь Все абсолютно бесплатно, у нас уже 11 тысяч Итак, друзья, давайте с вами разбираться. Биткоин. Что у нас здесь вообще происходит? Напоминаю небольшую хронологию. У нас здесь присутствует сигнал на повышение на недельном тайфрейме. Образовался односуществующий паттерн при ложном пробитии. Это колоссальный сигнал на повышение. И мы с вами прогнозируем повышение до уровня 45 тысяч. Это конечная цель и второстепенные цели. Это уровень 37 тысяч, 39 тысяч, 41 тысяча и конечная цель 45 тысяч. И, друзья, смотрите, цена у нас уже долгое время стоит на уровне 35 тысяч. И давайте с вами разбираться, будет ли пробитие или отскок Найдем с вами все факторы и подведем с вами итоги Смотрите, факторы для пробития Цена у нас уже долгое время, как я сказал, стоит И бьется об уровень, то есть тестирует его Чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития Обратите внимание, сколько здесь отскоков Раз, два, три, четыре, пять а цена подходит, отскакивает, подходит, отскакивает, подходит, отскакивает И при этом не уходит от данного уровня То есть это один фактор для пробития Многократное тестирование уровня Плюс ко всему мы видим поджатие Поджатие, опять же, это фактор для пробития Второй фактор для пробития, который указывает нам, опять же, на повышение H4, таймфрейм Здесь мы также видим фактор для пробития Обратите внимание на эти тени у свечей Данная картина свечная указывает, опять же, на пробитие То есть мы видим, что тени находятся сверху И постепенно поднимается все выше и выше и телами как бы закрывая эти тени Еще один фактор для пробития, то есть три фактора для пробития у нас здесь есть Теперь факторы для понижения, друзья Сам уровень сопротивления в данном месте служит фактором для понижения И плюс ко всему мы видим с вами дивергенцию на RSI на часовом тайфрейме Смотрите, здесь присутствует у нас повышение максимумов и минимумов На индикаторе же присутствует понижение максимумов и минимумов Это у нас уже медвежий фактор то есть два фактора для понижения мы с вами здесь нашли. И три фактора для пробития. Давайте поищем что-нибудь еще, если мы сможем здесь это найти. Также, друзья, напоминаю, напоминаю, что цена у нас в диапазоне. Ходит у нас в диапазоне от уровня к уровню. Вот это движение. Сейчас цена подошла к уровню поддержки. Теперь от него отскакивает. И логично предположить по логике диапазона, что цена у нас идет к уровню сопротивления. Потому что она скачала от уровня поддержки. Здесь у нас образуется фигура технического анализа двойное дно. Вот она. Но фигура будет сформирована только в тот момент, когда уровень сопротивления у нас здесь пробьется Когда этот уровень сопротивления пробьется, только тогда фигура даст сигнал Пока пробития нет и сигнала нет И данная фигура может перерасти в другую фигуру технического анализа восходящий треугольник Смотрите, то есть пойдет цена вот таким вот образом Здесь находится уровень сопротивления, она может отскочить Дойти до уровня поддержки, и у нас здесь образуется уже восходящий треугольник Это тоже такой вариант у нас имеется Плюс ко всему, друзья, смотрите По сути, данные факторы, то есть образование фигур технического анализа Указывающих на повышение, с потенциалом на повышение И отскок от уровня поддержки в диапазоне Это также фактор для пробития вверх То есть здесь у нас сколько уже? Четыре фактора для пробития вверх И, друзья, смотрите, что еще я здесь заметил Можно рисовать трендовую линию поддержки И трендовую линию сопротивления По сути здесь есть небольшое сужение э, вверх То есть происходит такое некое ослабление сил покупателей И возможен опять же выход вниз Итак, друзья, подводим итоги Мы с вами нашли здесь 4 фактора для повышения И 3 фактора для понижения Если, конечно, не сбился со счета Но по сути все эти факторы, они нам дают неопределенность То есть, друзья, смотрите Мы с вами можем с любого из этих движений э, получить профит то есть, если цена пойдет вверх, если цена пойдет вниз. И что нам нужно сделать? Можно, конечно, рискнуть и зайти на пробитие до этого пробития, поскольку я все же склоняюсь к тому, что сейчас вот будет у нас пробитие. Это мое мнение и мое видение. Или же можно дождаться по факту этого пробития, дождаться ретеста уровня и уже... Зайти на дальнейшее движение вверх Наша цель, опять же, напоминает уровень 37 тысяч, 39 тысяч, 41 тысяч и 45 тысяч Или же, друзья, можно дождаться отскока, если он будет Дождаться движения, тренда в линии поддержки И здесь уже рассматривать дальнейшее повышение Шорты я бы не стал рассматривать, поскольку у нас здесь все-таки Присутствует такая глобальная картина, указывающая на повышение С потенциалом вверх цене совсем немного осталось до пробития И я думаю, уже до того, как выйдет мой ролик Будет известно, будет ли пробитие или отскок То есть, либо цена прямо сейчас пойдет Пробьет этот максимум и пойдет на повышение, либо же резко отскочит. И вы уже по факту узнаете, что произошло Мое мнение, что в ближайшее время будет у нас пробитие Факторов для повышения, факторов для пробития здесь больше, чем факторов для понижения Но конкретного сигнала на пробитие у нас нету Поэтому я не могу что-либо что конкретно утверждать Друзья, вот такая вот картина биткоина Пишите в комментариях свое мнение о биткоине Пишите вашу обратную связь Ставьте этому видео палец вверх, если видео было для вас полезным и информативным Подписывайтесь на канал, если еще не подписан И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья И всем пока